Челкастый! Я занят! <связывается> Нет! Блин, ну давай тогда план С! <связывается> Петя! Мари! Тогда план Д! Любишь Петю? <связывается> Нет, вы вы, вы, вы, вы, вы серьезно? Я просто сейчас в нереальном шоке! Вы собрали больше ста тысяч лайков на предыдущей серии смешилкиных именно поэтому вам не пришлось долго ждать и сегодня следующая серия давайте набирать еще 100 тысяч лайков теперь я точно знаю что вы на это способны мои мэджики просто самые реально крутые ребята привет я Энни Мэджик И, кстати, вот они ваши волшебные комментарии Которые появляются в видео, поэтому обязательно их пишите И вас снова ждет сюрприз По поводу персонажей, но до того, как начнем Ребята, у меня для вас есть новость Я знаю, что вы у меня все очень креативные И шарите в интернете Marketplace Беру, для тех, кто не в курсе Это такой совместный проект Сбербанка и Яндекса Сайт, который помогает быстро И качественно найти и купить нужный товар По самой выгодной цене Так вот, они объявляют конкурс на Идею интернет-магазина будет два победителя на темы интернет магазин будущего и интернет магазин где ты главный и победители получат iphone x на 256 гигабайт две лучшие идеи будут выбирать экспертная комиссия яндекс маркета и очень крутые продвинутые в этом деле люди распишите свою идею загружайте вот сюда ссылку я оставлю в описании к видео попробуйте поучаствуйте а может быть у кого-то из вас уже есть гениальная идея интернет магазина и вы выиграете iphone а еще лично от меня на marketplace беру ты можешь применить промокод ANYMAGIC600 и получить скидку 600 рублей. Промокод действует до 20 октября. Удачи и поехали! В прошлых сериях Машенька призналась Дане, которому она очень нравилась, что ей нравится Петя. Но Петя об этом не знает и поэтому пытается привлечь ее внимание тем, что общается с ее лучшей подругой Евой, которой он не безразличен. А вот Даня, раз он все равно не нужен Маше, решил общаться с ее одноклассницами. Но Маша все поняла не так и рассказала своей двоюродной сестре Вике и ее парню Денису, что все про нее забыли. И ребята решили изменить Машеньке стиль, чтобы она снова стала популярной в классе. Привет, Манюня. что это ты с собой сделала? Я больше не Манюня. А кто? Я? Теперь ты не Машенька. Ты Мари. изменилась стала красивее и моднее «А -а -а -а... на комплименты отвечаю улыбкой а у тебя есть инстаграм э -э -э -э -э -э да но будь недоступной отдавай а же друзья если не знаешь, что ответить, говори, может быть. Может быть. <свят> а у тебя есть лучшая подружка? Челкастый, ты это, Смешилкину видел? А у меня, по-твоему, глаз нет. Я думал, ты из-под своей челки мало что видишь, <свист> челкастый. Слушай, что ты хочешь, яйцеголовый? Ладно, это, походу, мы с тобой больше не соперники, потому что я не хочу бороться за такую Машу так что она твоя Маша больше не та Маша и я тоже не хочу так что твоя мы сегодня с девчонками идем к Мие и будем устраивать пижамную вечеринку может хочешь с нами но у меня только четыре спальных места если что у нас хотела, да? Я? В общем, Ев, ты извини, но вместо тебя с нами пойдет Мари. Она как-то, ну, больше нам подходит для наших совместных фоток. Удачи, Мари! Маш, ты такая красивая! Стала. Правда? <смех> Веди себя высокомернее и наглее. Спасибо. Давай дружить вместе. Извини, но нет. <смех> <смех> Слушай, а тебе не кажется, что она стала на кого-то? Похоже, может на всех наших одноклассниц. Точно. А ты любил ее за то, что она не такая как все? Да, искренняя, и скромная. Я не такая как все, искренняя и скромная. Так, больше не дам вам на контрольной списывать. Упс, неловко. Хорошо, ладно, да. Yeah. <laughs> Привет! <свят> Общайся, но будь равнодушный. Как дела? <свят> эм, да. Нормально. Ясно. А, а, ой, <свят> а... когда говоришь с ними, слегка заигрывай. А, ты заметил что-нибудь новое? у нас из класса доску э, украли. А что-нибудь еще? Без понятия о чем ты. А во мне ты ничего не заметил? А? Что, например? Ну, Что-то же изменилось? Слушай, Мари, э, извини, но я я занят. Не подавай виду, если тебя что-то расстроило. И что, она думает, все-таки виновата я, да? Повторяю пересказ, так что извини. А, а, у тебя же даже на нету! Я в уме. Ты меня сбила. Все, тогда твой план Б. Ну да, хорошо. Она по-любому думает, что она никогда мне не делала больно. Спасибо. -а. Так я и знала, что твой брат козёл. А, не, не поговорил я. Что? А чем мы там занимались все выходные? Ой, все время были заняты. Заняты они были. Сначала мы решили поиграть в приставку. Вот у него дочери то. Нет, это вторая, его личная. А, -а, а, ну да, ну да. И что? Потом мы решили пойти в ресторан поужинать. Вкусно тебе было, дорогой? Да, это же был это, лучший ресторан в городе. Да что ты говоришь? И что же было дальше? А? Дальше... Дальше мы купили... А дочь твоя в это время была где, пока вы гульбанили, а? Маруся, а... С Викуси сидела. С этим... Как его? С кем это этим? Как его? С Денчиком. О, о, о. Денчик, да? Это еще кто такой? Ну, это... Жених Викуси. Не поняла. У нее что уже... Жених есть? Ага. А нет. Как мы с тобой в молодости. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. А у твоей доченьки не будет жениха. Кто ее замуж возьмет? Квартира нищая, машины нет. Папочка, на заводе. Да. Эй, мать, непонятно кто. Ой, мало ли. Эх, ну это, вроде там Марушку в порядок провели, жизни научили, так что не бойся, найдешь себе жениха. Я тебе найду, рано ей еще. Сама же это хотела. Лучше бы к дню рождения дочери подготовился. Вот блин. Ой блин, конечно, жена все сделает, Да. А, хочешь я это, салаты порезать тебе помогу? Ага, зубами? Могу и зубами, если ножа у тебя не... Холодный! Ху! Чикулей. Да уж, недолго она продержалась. Ну что, девочки, теперь я подхожу под ваши фоточки. <coughs> ну да, пойдем с нами сегодня. Только теперь вы мне не подходите. О, больно надо! Курица! Маша, ты, ты, ты вернулась. Наша скромная, искренняя и добрая. Маша, ты нам нравишься без всяких этих понтов. Просто Петя стал гулять с Евой, а, а ты с моими одноглазницами. И я подумала, что, что я никому не нужна, что я никому не нравлюсь. А, так это мы, мы, мы с Евой это специально ну, договорились, чтобы ты обратила на меня внимание, потому что ну ты, ты мне нравишься. Да, Ев, скажи же... А мне ты сказала вообще, что любишь Петю. Что? А? А? Стоп, не любишь, а он тебе просто нравится. Так, это, Чулкастый, забудь все, что я тебе сказал. Мы снова соперники, понял? Отстань ей окей? Okay? Mm. Проблема в том, что... Ты мне тоже нравишься. Если хочешь узнать скорее, с кем будет Маша, и вообще, кто с кем будет, а кто останется один, набираем 100 тысяч лайков. И скоро у Маши день рождения. Неужели она им нравилась не из-за внешности? Но ведь ты мне нравишься не из-за внешности. В смысле? Ну, я имел в виду, что твоя душа такая же красивая, как и лицо. В смысле? Ну что ж, ребята, как я и обещала, 100 тысяч лайков и вышла новая серия Смешилкиных. Как я и обещала, в ней были Денис и Вика с канала MyPack. Кстати, я у них тоже на канале в новом видео есть, так что потом сходите и посмотрите. А теперь вы знаете, что делать. Набираем 100 тысяч лайков, голосуем вопросики, пишем волшебные комментарии, делимся этим роликом с друзьями, подписываемся на канал, и выходит новая серия Смешилкиных. Переходите по ссылочкам на новые видео на других моих каналах, и увидимся скоро в новых роликах. Я вас люблю, вы самые крутые. Пока!